Мате Курае, блядь. Я мате он, блядь, сейчас сказал. Блядь, не надо меня кушать. Не я, не я, не меня. Нафиг, блядь, На. Приятно, да? Зайчика.